привет всем подписчикам и зрителям моего канала в этом видео я покажу вам две довольно редких монеты одна гривна 95 -го года из серебра и из меди и еще довольно интересную монету из меди которая сейчас продается на Виолите. и сегодня мы узнаем за какую цену она продастся так что если тема интересна продолжайте смотреть Данные монеты мне показывает э, Максим Загреба и монеты из его личной коллекции. Спасибо ему большое за то, что он мне их показал для данного видео. Ну что, поехали? Серебряная гривна 95 -го года. То есть все то же самое, как должно быть на обычной гривне, только в серебре. Угу. Так, два вес. Сколько такая? Там должен быть написан, а. по-моему. Нет, не написан. Без. Но она тяжелее, стандартной. Как такое могло произойти? Это, это, это специально свою. делали для коллекционеров. То есть Луганский патронный завод не отличался особо как режимное предприятие, и все так называемые сурогаты в других металлах это специально сделанные для коллекционеров. То есть кто-то занес прям реально? Да, и, чуть ли и ну, скажем так, это не без согласия руководства, не без участия. А на гурте у него то, гурт, гурт глад... у него гладкий? А, гурт гладкий. То есть э, эти заготовки не проходили гуртильные э, да, станки? Да, да, да. Класс. Ага, давайте более интересная вещь, та же самая гривна в меди. Встречается значительно реже, чем серебряная. Угу. То есть медная, прямо видно, как будто бы износ штемпеля. Вот сейчас скажу, на среднем призубе. Либо штемпель какой-то вот, да, такой затертый. Угу. И а что про нее можно сказать? Это, это цена такая? Ну да. Тысяча долларов. А как у нее гурт? Точно такой же, точно гладкий, гладкий тоже. А вот у них получается одинаковый рисунок. Ну это штемпель, штемпель, штемпель. точно такой же, как обычный гривна 95-го года. То есть там он ничем не отличается. 95-96, да? Да, там да. да. Одинаковый штемпель. Вот такая вот есть монетка, 2 копейки, 94-го года, из меди. Совсем немного сейчас ставок на нее. И, ну, довольно большое количество следит 148 человек за данным лотом и в 10 часов будут результаты если вам этот лот интересен обязательно зайдите поучаствуйте потому что монетка довольно прикольная и думаю довольно редкая ведь для того чтобы ее изготовить нужно было прийти с конкретной заготовкой медной довольно интересно за сколько будет продана данная монета у этого продавца также есть тоже интересный лот это 10 копеек с английским чеканом данных 10 копеек у меня еще нет ну, возможно в будущем они у меня появятся вот так что друзья спасибо что посмотрели это видео следите за торгами а, и принимать участие довольно прикольно пополнять свою коллекцию редкими интересными монетами украины и ставьте лайк если вам видео понравилось всем пока